Что это за Эмси? Что за толстый олух? Гнать его со сцены! Диско-суперстар!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 Держечка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм и не только. Но мы, конечно же, начинаем! Ну и давай постепенно перейдем к обозреванию тех пунктов. Слышь, ты хороший ныдь, давай уже конкретно к делу. О, все, понял, молчу. Да, давайте, ребят, сразу к делу. Было исправлено смещение крышки репы Джека. Теперь она у нас выглядит немножечко иначе. Давайте-ка посмотрим поближе. Да, действительно, крышка репы немножко иначе сейчас выглядит. Да и, в принципе, сама репа стала как-то более симпатичнее выглядеть. Если честно, друзья, да, я это заметил. А как ты заметил улучшение или же нет? Напиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Дальше у нас, значит, исправили ошибочку урона от духа. И теперь урон от духа будет более корректно проходить по различным существам, даже если они мокрые. Раньше какая-то проблема, видимо, с этим была. Или повышенный урон от духа наносился у нас мокрым существам, или же пониженный. Если честно, друзья, я точно не в курсе. Подскажите, проверенные, прошаренные люди, как это на самом деле работало и как это выглядит сейчас на практике. Далее у нас было исправлено восстановление хпшечки у мобов и боссов. Раньше они восстанавливали хпшечки гораздо быстрее, чем предполагалось. Теперь же, даже если ты помрешь, и тебе не удастся завалить какого-нибудь жирного босса, типа массы костей, ты можешь после смерти спокойно посидеть на своей базе, попить немножечко чаечку отдохнуть, расслабиться, вызвать девок там, если понадобится, и потом прийти просто-напросто добить его с, с пол-ХП с тем же самым, с которым он и остался при твоей смерти. Вот так это примерно и будет выглядеть на самом деле, наверное, но, если честно, друзья, жду также ваших комментариев, практиков, э как оно сейчас на самом деле выглядит. еще была исправлена ошибочка, связанная с появлением ям с дёгтем. В некоторых случаях Раньше они генерировались каким-то странным образом, появлялись на границах между какими-нибудь разными биомами. Теперь же конкретно ямы с дегтем появляются исключительно на равнинах и никакой границы ни к какому другому биому они у нас не прилипают. Более-менее корректно это все дело стало работать. И ты, например, блуждая в каком-то темном лесу, случайно не наткнешься на этих мерзких черных слизней, которые просто-напросто могут тебя легко сваншотить на твоем бомжатском уровне в твоем отребье. Далее поговорим немножечко об улучшениях. Был исправлен сам движок, как я уже и говорил, то есть движок Unity, на котором работает у нас сейчас Вальхейм э, Видимо, разработчики просто подправили версию. При всем при этом, как было заявлено, были исправлены некоторые случайные сбои, которые раньше были вызваны непонятными ошибочками. Теперь будет игра работать более-менее стабильно возможно даже немножечко побыстрее также была оптимизирована ситуация с расчетом комфорта вашего жилища теперь вроде как разработчики что-то подкрутили что-то подправили и этот пункт будет работать более-менее э, корректно я и сам наблюдал раньше некоторые сбои в этом плане то что ставишь там какую-нибудь э, мебель где-нибудь э, в разных местах и у тебя э, комфорт то выше становится то ниже постоянно плавает туда-сюда прыгает то есть вроде бы ты в одном месте находишься а он все равно как-то варьируется видимо и мы сейчас после этого фикса, после этой оптимизации расчет комфорта у нас будет более-менее рационально как-то сделан. И мы не заметим таких нюансов, которые, о которых я рассказал тебе. Также в этом патче у нас были немножечко обновлены медовые э, домики или же пчелиные домики. Теперь они имеют собственный прогресс и мы его сможем отследить по всплывающей подсказочке над ним. Да, тоже достаточно очень удобная функция. Опция ее до этого нам очень сильно не хватала да-да-да, спасибо разработчикам за такие нововведения и улучшения еще была обновлена локализация было исправлено перекрытие меню сборки и добавлены недостающие строки локализации, да, если честно, этот пункт надо потестить, посмотреть, что конкретно э, ввели что конкретно улучшили, из интересных примечаний, которые стоит отметить в данном патче, в некоторых местах в, в темном лесу или же в Шварцвальде теперь есть другая немножечко музыка э, для каких нибудь помещений, например, входите вы в какой нибудь башенку разрушенная э, там у нас, значит, будет случайным, рандомным образом играть кое-какая музыка, кое-какие звуки, что добавляет еще немножечко атмосферности. Да, надо тоже тестировать, надо тоже смотреть, как заявляют разработчики, эту опцию тоже еще нужно дорабатывать, да, по поводу интересных фоновых звуков, и они над этим усердно работают. Следующий пункт, скорее всего, небольшой минус, нежели плюс. Так как у нас в такой локации, как Mistlands или же Туманные земли, теперь не будет совершенно ни хрена, то есть оттуда просто-напросто Вырезали те самые большие деревья С паутинами, с прочей всякой э, Интересной декоративной составляющей И теперь мы будем просто проплывать Так же, как мы проплывали раньше Возле огненных земель, да, где практически Ни хрена нет, кроме суртлингов А в этих, а в этих землях в туманах Вообще ничего не будет, даже никаких мобов Поэтому, друзья, это небольшой-таки э, Минус, лучше про оставили так, как оно есть И как только бы у них был бы контент да, На все эти земли, они бы просто-напросто Заменили это как-то, ну хотя разрабам виднее что я, ребят, могу вам сейчас рассказывать? Что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Нравится тебе или нет? Что у нас сейчас обнулили туманные земли? Пиши, пожалуйста, в комментариях свои мысли. Мы с тобой, конечно же, пообсуждаем. Но в целом, какие можно выводы сделать по поводу совершенно нового а, патча? Если честно, я рад за то, что у нас разработчики не бросают свое творение. Они постоянно пытаются. Они улучшают лю всеми любимую нами игру. Да, и это не может, ребятки, не радовать, так как процесс идет. Пусть он идет, ребятки, медленно, маленькими шажочками, но прогресс двигается. Движется, э, вперед. Да, вывод самый основной, что в ближайшем будущем мы ждем глобального обновления Mistlands или же Туманных Земель, который нам добавят до хрена контента также примерно, как в обновлении Heart and Home. Поэтому, ребятки, ждем с нетерпением. Что ты, зритель, думаешь по поводу этого патча? Напиши, пожалуйста, свое мнение. Мы с тобой, конечно же, все это дело обсудим. Ну и также пиши мне, предлагай, какие бы ты еще хотел игры, чтобы были на моем канале и, возможно, в скором времени они появятся. Ну что ж, это пока что вся информация, которую я хотел тебе предоставить по совершенно новой патчу. Надеюсь, она была для тебя полезной. Если же вдруг я что-то упустил, то, пожалуйста, поругай меня в комментариях, напиши мне «Ну что и что, братишка Скрыч, ты опять ложаешь, кринжуешь? Давай же подтянись, пособерись, тряпка!» а, Напиши еще про то-то, про то-то и вот про то-то. И, конечно же, я в следующем своем видосе опубликую недостающую информацию. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!